В общем, ребята, всем привет! С вами снова Владислав. Вы нагнали латну по тему. Немножко подрегулировал карп. Будем тестить, как он себя сейчас поведет. Вроде так ничего. Но это пока не поедешь, не узнаешь. Поэтому мы еще раз выкатываемся. Так, ч погнали? тепленький, должен сразу завестись. Чем только ему наберем камеру. Поплавку уже. Что-то мало. О, что-то есть. Ч ⁇ погнали? Перелил. Помимо этого всего, немножко переделал глушитель. Погнали! Этот я вам скажу, он неплохо. Но это может быть только на мой взгляд. У меня... Я на языках вообще никогда не ездил особо. А вот. А мне подвернулся халявный двигатель. В общем, там... Как говорится, за бутылку почти. Вот. Поэтому я решил еще давно, до того, как в армию ушел, запланировал перебрать этот движок, потому что он вообще был нерабочим, у него поршневой был полный криндец. Вот. И, короче, поршневая, поршневой был еще умерший шатун коленвала с игольчатым подшипником. Вот. И я это все перепрессовывал переделал а, полностью перебирал мотор естественно на замену всех подшипников сальников. подшипники не знаю даже какие стоят на коленвалу просто купил и все не родные точно не фото... а, как его бля короче стандартная, обычные короче самые большинские Блин, в общем, был мотор, перебро, полностью берегу,